Жар, нож, похоже, задел почку. Рана загноилась. Как дела, сестренка? Как глупо это все. Ребенок это. Был маленький ребенок. С большим ножом. И помоги мне. Давай. Черт. Давай. Надо скорее отсюда валить. Нам нужно на крышу. Посигналь какому-нибудь вертолету.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 Чёрт. у меня место еще только на двоих. Как это на двоих? У Пой... нас перегруз, ясно. Я могу взять двоих. Ну ладно, давай, помоги мне. Ну, родная, потерпи, ты поправишься. Я держу. Эй, я вернусь за тобой.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 Чего догони? Так, стоп, мотор выруби. Чёрт, она жива. Альварас, Альварас, Альварас, что случилось? Скажи, кто это был? Упокоители? Леон. Это был... Всем привет, с вами Brain Last 1.09 и мы.. Ух ты -мо. Начинаем проходить Ну, вы видели название игры. Выживалка такая. И. Вот догоняем какого-то Леона. У него есть Вижу, но вряд ли много! Да, и у него еще коктейли есть. О, олень! Да, неудобно тут мотоцикл, конечно, рулится.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 Эй, эй, стой, стой. Погоди-ка. Черт. Ладно, ща глянем. Стоп, стоп. Вот, пошли сюда. Следы свежие. Че, прикольно. Слыша, ты где вообще научился следы-то читать? Мы с отцом ходили охотиться на вопите, когда я был мелкий. Часами выслеживали. На вопите? Отлично. Вот незадача. Ты живой там? Да, да, просто царапина. Этот придурок целиться не умеет. Да нормально все. Он направляется вниз, к водопадам. Он потерял много крови. Далеко не уйдет. Обыщи его. Истечь кровью.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 захочет доказательств ты поступил правильно нельзя бросать людей на сидение фриком даже такие гнит как леон ну, еще и дождь пошел но ну, отлично игра соответствует той погоде что у меня сейчас то солнце то дождь подожди я хочу пошариться в этом лагере. Может, найду чем забинтовать. А интересно, мне тут Ладно. дадут? Так. Ага. Интересно. Интересно. Пистолет. О, холодное оружие, вот это то, что надо. Я думаю, мы сегодня пойдем на охоту. Принесем что-нибудь такер. Какая охота? Дождь клещет. Ну слушай, нам нужны кредиты. Надо набрать припасов. Ладно. Но ага, так. Что... Тамину нашел. Голубая полоска. Здоровье зеленое. <смех> Ох, блин, я уже выдохся. Сейчас что-нибудь сделаем с его байка. Нет, мать твою. Ах ты сволочь! Если ты не поселился, значит бензобак. Бензонасос.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 О, нет. Все равно мы вылезли за припасами. Чего бы там не посмотреть. Ну че, ладно. Тридцать три за Ну это Есть вроде как карта. 3. Как заберем мой байк, надо съездить на кладбище, поглядеть там. А -а -а. Ну хорошо.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 Я такое уже видел пару дней назад грузовик поперек дороги упокоители поставили помоги-ка сдвинуть как толкнуть машину как толкнуть машину берешь руками и толкаешь некоторые машины можно сдвинуть чтобы освободить или наоборот заградить проход чтобы сдвинуть машину ее. готов Окей. Uh -huh. okay. Интересно, чем это было писать, если похлушки к морде машины и там е в принципе пишется. Uh -huh. Yeah, uh, is dead. Yeah, Zhenya. это блин задерживание ей это... так у меня того на все про все 15 хп осталось класс а, мы подъезжаем к старому блокпосту по 100 уже почти Не слабо они здесь и копались. Ну и многое им это дало. По а мне так лучше в гробу лежать вместе с дровопроходцем. Ну да. Ну ты глянь. Какие же все-таки тупорылы. Ну о чем думали-то? Мистер Федерал, можно мы тут посидим, пока не придет орда и не сожрет нас с потрохами. Хреново подыхать в такой душегубке. Что, чуешь? Ах ты. Вон там. Поехали отсюда. Погоди, сколько у тебя молотовых осталось? Слушай, давай на обратном пути. Не, черта с два. Твою мать, да ты их приманиваешь. Ну вот, пожалуйста. О, сейчас столкнемся с монстрами. Зомби. опять туда ты это о чем? об этом лагере беженцев ты как туда соберешься, на тебя сразу находят что находит? ты не виноват в ее смерти заткнись если бы ты сел в тот вертолет, ты бы погиб вместе с ней только и всего я сказал заткнись а интересно машины тут Нет, твою же мать Что ж ты орешь? Да можно как-то это. Лом всегда. Да заткнись ты. О, один лом. О, можно исследовать тут место.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 Иди в служебный тоннель. Может, получится расчистить дорогу с той стороны. Ладно, только свети тогда в эту сторону. минус еще, еще зомби тратей. о да. то что надо можно что-нибудь смастерить отлично Ну, извини, я не нарос. А, ножом их весе тоже можно убить, отлично. Все заткнулось, слава тебе, господи! Сколько вас тут? А Как обычно. Да твою же мать. Минус вот два. Да заткнись же ты. уже звенит отчет да и ну, вот так спокойной ночи, трофей. Uh -huh. Действительно спокойной ночи. Еще гнездо. Ага, да, ну и Сколько там молотовых осталось? О, ты последний взорвал. Есть из чего новых набодяжить? Да, есть. О. Новый рецепт сейчас выучим. Я сейчас, быстро. не сильное оружие говоря ушки, особое оружие медицина вот так Красавец. Чтобы швы вернуть кто-то ему, возьмите ворот его. Ага. Давай, погнали. Да, сейчас, секунду.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 Ну вот, брата, другой разговор. Ты хотел фрикшоу. Черт, прямо киша. Уго. Они еще и друг друга ездят. Нужно больше патронов. Ты что задумал? проходы мысли хреновые Ты просто гони прямо насквозь. Собери себе на хвост сколько сможешь, а я типа потихонечку зайду следом, найду гараж. Черт. Быстренько откопаю там бензонасос, ты меня подхватишь, и мы валим. Еще подстрелить успею парочку. Ты точно на тот свет хочешь. Я же сказал. Не сегодня. Понимаешь, Долбанный шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы. Шакалы. Шакалы по природе свои пугливые. Они прячутся в труднодоступных местах, например, на крышах домов. Несмотря на это, они могут напасть первыми. Заметьте вашу слабость или ущерб. Ага, ага, ага. <свист> Эх, ну, территория это типа на гнездо. заткнулся даешь смотришь сколько шрафт тут всегда пригодится ага же получше будет. Все нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Ну, давай побыстрее. Я видел по дороге, как там называют. Ну, это хрень, которую покоители ставят. Сигел. Ага, его. Значит, где-то тут шастают. капотом пистолетный глушитель прикольно. Что с этой канистрой делать? Прикольно. ага, это как обычно, засунул нос, кто нос. А, ладно. Черт, это заколочено. Надо найти другой? Вход. Может быть, есть у вас на крыше? Куда? У нас вас на крыше, ну конечно. Куда же еще? Там мелкий. попасть на крышу Uh-huh. Okay, do Не, по-любому надо попасть на вот это, с этого туда. Дырок в крыше не вижу. Лестниц не вижу. С дерева вряд ли. О, минус два шакала. Должен же быть тут бензонасос. Ага. Бухать, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Ты меня слышишь? Ай, Держись, я сейчас буду. Что тебя, Где ты? Так, ладно, на этом закончим пухоль. нас сегодня. Продолжим. Где ты, брат? şe raz.